Меня зовут Александра. Я сделала коррекцию зрения методом фемтолазик 10 дней назад. Давно уже я делала кератотомию. Это когда делают насечки на роговицу. Такой метод уже не используют. Сейчас я вижу замечательно. Начиная с первого дня я видела уже значительно лучше, а с третьего просто прекрасно. Я очень довольна результатом. Я даже не ожидала, что ну, настолько будет прекрасный эффект. А, ну, единственный неприятный момент, который я ощутила, это после операции, когда анестезия закончила действие, капают капли в глаза. Это вот такая анестезия. А, я, у меня был ну, достаточно сильный дискомфорт. Возможно, это мой индивидуальный эффект, но я рекомендую запастись обезболивающим. Просто обезболивающее прекрасно снимает этот дискомфорт. Ну, а так было не очень страшно. Конечно, волнуешься все равно перед операцией, но совершенно, даже я бы не назвала дискомфортом, вообще просто и легко помогать врачу и смотреть. От нас зависит только смотреть прямо. Все. Никаких болезненных ощущений не было вообще.